Вчера мне открылось слово, что у меня есть папа. Хоть я это знаю, и я должна быть послушна. Поэтому я хочу зачитать слово, а потом засвидетельствовать. Девятая глава от Иоанна. Иисус сказал, доколе я в мире, я свет миру. Четвертый стих написано там, в девятой главе. Мне должно делать дело пославшего меня, доколь есть день. И это я услышала, что Иисус говорит мне, что, Аня, ты должна делать, вот, тебя послал Господь, и ты должна делать то, что Он тебе положил на сердце. А, а еще один место, это в восьмой главе. Иисус говорит, Иисус говорит, я свет миру. Кто последует за мною, за Ним? Тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я размышляла, я говорю, Господи, я хочу иметь этот свет, я хочу быть живой. Надо следовать за Ним, надо делать то, что Бог говорит. Мое свидетельство многие слышали, а те, которые не слышали, я была в аварии. Примерно почти 6 месяцев назад я ехала с одной общенью вечером, и когда я была за рулем, я очень спокойно ехала, это примерно 3 с половиной часа домой ехать, и я приготовилась, что буду ехать долго, и когда ехала, мне задался вопрос, ты готова встретить Господа? Вот я просто услышала, я слушала свидетельство, и я выпрямилась в атаке, в тот мгновение меня сбила машина, so, по-английски it's t uh, в мою дверь влетела машина, и я полетела вверх, но по правде сказать, я не знала, что все время, что я была сбита машиной, доколе не пришли и мне не сказали, «Ты была в аварии, тебя сбили». В общем, когда я летела, так как был задан вопрос буквально пару секунд до этого, готова ли ты встретить Господа, я тогда ä, говорила, «Иисус, омой меня кровью своей». И вот трижды, это миллисекунды, but in эти миллисекунды, это трижды, когда что-то почувствовала, и потом в воздухе, я помню интересный такой момент, хоть он был миллисекунды, мне задался вопрос, что ты держишь руль? По-английски есть такое выражение, let Jesus take your wheel, дай Иисусу взять руль твоей жизни. Ну, я в тот момент, когда в воздухе, я смотрю только темное небо, это было после восьми, я потеряла весь рейдис дороги, всех машин, и мне задается вопрос, что ты держишь в руль? Я говорю, ну, правда. Я отпустила его, а потом по медицине узнала, что это очень хорошая была позиция, когда тело расслаблено, а не напряженно держит, потому что... Были много полом. Ну, в общем, а, я отпустила роль и потом приземлилась, и машину по потянула налево. Обратно трижды я произнесла, «Иисус, мой меня кровью своей, я не просила. Оставь меня, прости меня, возьми меня. Я просто хотела бы чистой». Я понимаю, все мы люди, где-то что-то может быть не то. А, и вот а, в том мгновение произошло еще несколько вещей. Мое тело начало, когда налево трусти все тело, разум и глаза видят, и мое тело, все паника пошла. И я слышу не свой голос, а слышу голос, а, а как у тебя внутри? И я вот голову вот так опустила и вот глянула, вот как бы глянула духовными глазами, а внутри покой тишина а снаружи вот все трусится и вот это какое-то время я потеряла сознание как я вышла из ну я, как я вышла из этого бессознанного состояния я слышала голос сверху он подавал мне повеление он говорил открой глаза я не открывала глаза я даже первого раза как бы не слышала а второй раз когда услышала «Открой глаза». Было спокойно, одинаково каждый раз. А, и я тогда, разум говорит, что-то ты перед этим слышала то же самое. Но я глаза не открыла. Третий раз я слышала, последняя вещь, которую ты делала, ты была за рулем. «Открой глаза». И вот этот момент, мой разум услышал то, что было сказано, и оно переповторило. The last thing you were doing, you were behind the wheel, open your eyes. Вот, переповторила, вот. А, Я открыла глаза, я смотрю, и мне казалось, мне галлюцинация. Я сама медсестра, по меди, а, и по медицине я думала, галлюцинация происходит какая-то, может, переутомилась. Но я не была устала, вечер был особый, еда не была какая-то. Мне кто-то сказал, может быть, это еду какую-то ты покушала и тебе потянуло на сон. Я говорю, ничего, все обыкновенное. Кушала, ничего такого, но глаза открывала, закрывала, и все, что я видала, я не узнавала. В общем, я тогда решила логично поступать. Логика говорит мне. Ну, ты была за рулем, куда ты пялишь в машине? Я думала, что моя машина лети... продолжает лететь, выключи машину. А я правой все делаю рукою, то я потянулась левой рукою, потому что даже не поняла, что я вся покалечена, и движение только могла делать вот левой рукой. И я вот потянулась трижды, попытка была, не получилась. То логика говорит, ну ты пристегнута, естественно, расстегнись и дотянешься. То я попытку обратно делала на ремень. По медицине те, которые работают, они знают, что в шее, если перегибается шея какой-то, редис, ты можешь стать, ну... Ну, как по-английски говорят, инвалидом uh, или quadriplegic, то есть, uh, ну, до смерти можно. Я уже была вот так, и я не понимала что, вот, своей головой, что было. Просто вот эта логика говорит, и я делала. Когда у меня не получилось расстегнуться, тогда я попыталась... Uh, нет, я не попыталась, я обратно пересмотрела, я медсестрой работаю больше 20 лет, и вот у нас постоянно, мы, we are always reassessing, что-то сделала, попытка не получилась, и ты перепроверяешь, что-то может быть другое, и вот, видимо, может быть, такая логичная подход, когда попытку две сделала, у меня не получилось, Третью вещь я обратно пересмотрела. Все, что я видала, у меня было побито стекло сверху, а снизу целое. И я думаю, ага, это они используют специальный клей, поэтому не поломала стекло. Выбиты были все airbags and deflated, ну, мешки вот эти спасательные. Ну, естественно, побито все. Ну, я не знаю, все равно. И вот я рассматривала, и когда посмотрела вот головою, в край я увидала трава и темнота. И у меня все начало, как бы, понятие. «Ань, ты ехала домой, ты, видимо, как-то слетела с дороги, и ты полетела в какую-то дыру. И сейчас темнота, тебя никто не найдет». И я поняла, вот человек, когда понимает в полноте серьезность, что... He got no way out. Он застрял, он попался. И в этот момент, хоть я его не искала, вот чего у меня сработало, я позвала к Иисусу. Я по-английски звала, мне легче по-английски разговаривать. Я его позвала "Jesus". I just said Jesus. Я просто так сказала, Иисус. И когда я произнесла Jesus, я по-английски услышала вот здесь вопрос. По-английски, is he real? И я начала думать, ну я знаю, я встретилась с Христом сама лично. То есть задается вопрос по-английски, мышлю по-русски. И пока я мыслила, как ответить, у меня пришел ответ вот здесь. И, и вот это был вопрос и ответ трижды а, то же самое. Реален ли он? И ответ он жив. Вот так твердо. И то я второй раз посмелее позвала, но не было ничего. И в третий раз, после третьего раза я остановилась, я обратно все пересмотрела. И пока я смотрела а, кабинку, мне в голове обратно отложилось. Христос говорит, а, о голове а, я вот отлаживается, это я не слышу. Но Он же жив. А, он реальный. И в тот момент я взяла все, что во мне, и я закричала «Jesus!» И в этот момент бежит человек и кричит «someone is in there», показывая, вот я вижу khaki pants, и вот как бы жест показывает на машину и убегает. Все свидетельство мое, оно длительное, Поломаты, поломы вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь многие вас слышали это свидетельство вы видите я собрата я стою вроде все нормально слава богу oh. а, у меня операция предстоит а, обратно через а, может быть месяц я вчера рассматривала нюансы я делюсь свидетельство сегодня хочу сделать ударение может быть вы находитесь в обстановке где вы считаете вы в тупике а, что произошло, когда доктор вставил, меня он поставил, он назвал это скру, очень длинный такой как бы гвоздь. Он сделал дырку в одном, hip, перешел через спину, и вот здесь она останавливается. То она у меня создает проблемы, и он хочет ее вытащить. Но когда я посмотрела, он очень нервничал, когда я его видала, он говорит, еще рано. А, но несмотря что рано, они сказали, будут вытаскивать, но... Это самые большие кости в нашем теле. она держит весь наш вес. И вот когда вытаскивается, у меня поломы спереди и сзади. Поэтому вставили эту железочку. Но когда вытащат эту железочку, у меня будет новая проблема, У меня будут дырки по сторонам. И риск на инфекцию, риск на поломы. И а, с одной стороны, мне очень страшно, потому что... Риск может быть потянет нерву, заденет. Страшно, что буду лежать. Мне сделали эту операцию, чтобы я могла ходить. Я не ходила шесть недель, а потом с терапией начала ходить. Здесь уже не будет никакой помощи, нет никакой железки, что-то не то сделано, разломался таз и все. Я хочу с вами поделиться свидетельством в том, что Иисус говорит, следуй за мной, я свет, сегодня день, вот, что я должен делать то, что мне послал Иисус, не думать о завтра, завтрашний день предавать в руки Иисуса Христа, а сегодня провозглашать Его славу, Его присутствие, Его милость над нашей жизнью. Аминь.